Дорогие мои, меня зовут Радагаст и мы здесь по пятницам обсуждаем разные темы, связанные так или иначе с настольными ролевыми играми. В частности, вот неделю назад такой темой была, э, проф... были профессии в рамках фэнтезийного средневековья. И вообще какие-то такие общие слова о том, что такое профессия, нужна ли она каждому уважающему себя персонажу, если да, то какие они бывают и как их понимать. Сегодня можно считать продолжением уже в одном из первых комментов были упомянуты гильдии как одно из явлений которое как бы тоже вот имманентно средневековью фактически любой стадии они там начинались черт знает когда и уже там к 12 веку были замечательно сформированы и очень структурно сделаны почти везде и сохранялись там уже века до 19 а то и чуть дальше и как бы вот это понятие гильдии, оно при этом очень тесно с этими профессиями связано. Так что давайте продолжим. Итак, что такое вот гильдии, цеха, артели и так далее? Слов разных много, они почти синонимы, ну так почти, но не совсем. Для профессионалов каждое из этих слов, оно означает что-то совершенно четкое и отличное от других. Но в рамках вот ролевых игр, миростроения, всего такого... Когда у нас есть там не только гильдия шорников и гильдия лодочников, но и, скажем, есть гильдии там, волшебников, ведьмаков. Скажем, может быть, цех городских гномов, которые живут вот в человеческой какой-то агломерации, и должны как-то себя защищать. Уже само понятие, конечно, немного расплывается. Почему используется слово гильдия? Ну, во-первых, это красиво. Ну, во-вторых, это тоже красиво. Хорошее как бы, слово, что вам не нравится. Значит, первая вещь, которую тут э, следует понимать, это что гильдия, в каком бы широком смысле мы ее не трактовали, является частным случаем более обширного э, понятия, объединения, какого-то братства. Скажем, монахов, вот, э, не, э, не монахов какой-то отдельной конфессии, не монашества в целом, практически никто никогда гильдиями не называет. Рыцарские ордена тоже, скажем, обычно это э, э, ну, ордена, это тоже это красивое слово, и оно как-то более воинственно звучит. И, кстати, о воинственности армия, в общем-то, это тоже такое объединение людей ради общей цели, и тоже своего рода братство, ну, не совсем гильдия. И, но, скажем, гильдия вот героев или гильдия приключенцев, которую так любят авторы книг или игр, она куда будет ближе к армии, чем какой-нибудь там гильдии коновалов или ветеринаров. Вообще, братства любого рода в Средневековье были крайне популярны. Почему? Ну, потому что жизнь такая. Хочешь, чтобы что-то было сделано, ищи ненамышленников, объединяйся, Объявляй название, желательно также выбрать божественного покровителя и дальше уже тогда пробивай. Очень немногие такие братства были так уж сразу многочисленные, так уж долгоживущие. Скажем, охотничье братство могло быть сформировано э, из-за того, что вот в данный момент, в данной области развелось там много волков в лесах. Справились с этой напастью и ладушки можно другим чем-то заняться. Или там братство могло быть сформировано для строительства моста. Ну вот надоело людям на плотах туда-сюда ездить, собираем народ, собираем деньги, строим мост, все, мост есть, живем дальше, братство уже дальше не нужно. Для защиты дороги между городами или куска какой-то большой дороги от бандитов, грабящих коруаны, тоже как бы э, очень часто создавались специальные братства. Ну и, наверное, самих грабителей коруанов тоже можно за братство считать вот второй пункт должен быть э, по идее очевиден но на всякий случай может кто-то там невнимательно слушал или проглядел это в выпусках про землевладельцев и про профессии гильдии имеют смысл только в горе в небольшом селе где все друг друга знают и у каждого вполне самодостаточное хозяйство специализация почти никак не развивается не поощряется и не защищается так что братство вот там для охраны от бандитов, скажем, для строительства мостов и всего такого, там будут, а гильдии и цехов не будет. Ну нет смысла делать там гильдию картофельников, если картошка растет у каждого буквально. Из этого следует два дополнительных вывода, ну, чуть менее очевидных. Во-первых, Гильдия, базирующаяся в каком-то городе, захочет участвовать в управлении этим городом, захочет как-то влиять на то, что там происходит, кого куда пускают, кому можно вы... вешать вывеску, а кому нельзя, кому можно сколько там станков или столов или еще там что-то инструментов, лодок иметь, и кому можно скольких людей нанимать и прочие какие-то вот планы, правила выдвигать. И потом проталкивать. И во-вторых, гильдия будет хотеть защищать свои дела от внешних проблем. От кустарных одиночек, которые просто вот ну, не хотят они входить в гильдию и хотят они работать по тому же профилю в обход налогов. От иноземцев, а, ну, иностранцев, ино, иногородцев, понаехавших каких-то из других городов, сел, стран, планов и так далее. То есть гильдия это не просто такой профсоюз, в который можно пойти, пожаловаться, и они или, или руками разведут, или вместо с тобой тоже там жаловаться пойдут, в крайнем случае на демонстрацию на какую-нибудь. Это совершенно легализованная сила, с которой нужно считаться. В большинстве городов гильдии имели совершенно четко прописанную власть и имели право свои гильдейские законы воплощать в жизнь накладывая взимая штрафы, выгоняя полностью неугодных из города, выполняя различные другие наказания, в том числе и грубые силы. Следующая вещь, на которую следует обратить внимание, это как раз далеко идущие планы создателей или старост гильдий. В основном такие планы связаны с хранением информации и ее делегированием от одного поколения к другому. Скажем, вот есть у нас гильдия летописцев. Ну, скажем, есть. Да. Им нужна библиотека, нужны контакты, нужно сохранение уже известного или даже его почти точное копирование с внесением необходимых поправок. И это все гораздо важнее, чем, собственно, умение вот собирать новости, как-то их классифицировать и записывать их ровным почерком. Для купеческой, скажем, гильдии тоже важно знать, куда, что следует или не следует возить. Что где почем можно купить, что где почем продать. Потому что иначе слишком легко вложить огромные деньги и не получить ровно никакой выгоды или даже влезть в долги. Многие ремесла тоже имеют свою весьма существенную базу, с десяток другой, каких-то инструментов, скажем, которыми надо уметь пользоваться, потому что правильный инструмент в умелых руках повышает качество работы и скорость ее в десятки и сотни раз. Даже религиозные братства, если там большая база устных сказаний, тоже попадают сюда же. Я не знаю, была ли гильдия в, на Древней Руси э, боянов и сказителей, но в конце концов, почему бы и нет. Собираются сказания на разные темы долго, и как бы на старости лет хорошо бы их кому-то вот сдать свою коллекцию, и тебя за это вполне будут кормить, даже когда ты там ослепнешь и охармеешь. Многие гильдии таким образом создавались для сохранения какой-то информационной базы и служили эдаким вступлением, входом, билетом в профессию. Ты вот вступаешь в гильдию, тебе дается место там младшего помощника в мастерской, подай, принеси, конечно, но ты видишь, как работают другие, ты потихоньку узнаешь разные детали, тебя поручают более уже ответственные задачи. И в конце концов ты сам выполняешь некоторый шедевр или мастерштук, или мастерпейс, какую-то мастерскую работу, по которой всем становится ясно, что ты достиг уровня мастера и можешь открывать свою мастерскую и дальше уже набирать следующих помощников. Ты уже как бы следующее поколение воспитал вот на этих вот как бы базовых осях на единой цели, на э, власти и на знаниях можно построить все остальное и уже додумать и в какой-то момент уже в какой-то момент этого додумывания вплетая в ваши рассуждения детали, свойственные только вашему сеттингу, или только вашему стилю игры или даже только этой компании. Скажем, гильдейские законы могут быть как про, в основном, ограничение производства и хранение тайн, так и наоборот, про контроль качества или страхование с поддержкой вдов и сирот. Что для вас в рамках отдельной игры или даже игровой сессии важнее, то в центр и сайт. Борьба за власть тоже как бы она может просто означать, что бургомистр советуется каждый день, ну не каждый день, наверное, но каждый месяц, скажем, с советом старост гильдий. А может, наоборот, доводить до цеховых э, революций с э, полным свержением власти патрициев, ну или духовенства, кто там э, у власти был. Такое всякое действительно бывало у нас. Попытка сохранить знания в каком-то едином виде может вести к созданию, э, ну вот скажем, как я у себя в Сальвеблюзе сделал, такое международное, там есть гильдия магов. Она совершенно международная, везде практически есть ее какие-то э, учреждения, которые ей подконтрольны, члены этой гильдии свободно двигаются между ее замками, пересекают границы, э, потому что замки могут находиться в различных э, местах, пользуются свободно библиотеками, открыто обмениваются опытом, ну и дальше там ну, университетская такая модель. Как бы, читают лекции молодым волшебникам, создают учебники, а может быть наоборот совсем, что будет несколько соперничающих э, гильдий, Скажем, несколько может быть гильдий строителей, и одна будет там, за кирпичную укладку с цементом, а другая за вдумчивое складывание стен из подходящих или специально подогнанных друг к другу естественных камней. А еще одна там будет за пирамиды, которые нужно из совершенно плоских камней строить и потом полировать и белить. Если у вас есть гильдия картографов, скажем, то из-за усилий, которые они тратят на обучение этому ремеслу, и из-за высокой цены ошибки, производство карт без согласования с ними может наказываться так же строго, как фальшивомонетничество. Если вы хотите вот такую вот гильдию героев или приключенцев, то она может в основном заниматься раздачей квестов за десятину от сокровищ, а может заниматься страхованием жизни с воскрешением в гильдейской часовне. Ну там, не чаще раза в месяц. А может заниматься и тем, и другим. А может это вообще две разные гильдии, которые работают по разному профилю. Все в ваших руках. Но, как я уже когда-то советовал, кажется, это было в выпуске про дизайн монстров. Это вообще очень увлекательное такое и плодотворное дело использовать вместо одного какого-то чудовища или толпы одноликих монстров организацию. Братство, конфессию, орден, гильдию, что-то такое, что э, больше э, суммы индивидуальных своих каких-то э, частей. Сразу на этапе создания и продумывания сеттинга слишком уж подробный э, список всех возможных гильдий и всех их правил я бы писать не советовал. Это, э, ну, как бы, ну, На самом деле это слишком увлекательно, оно заставит вас выполнить кучу работы в стол. Но, как минимум, вот плюс-минус набросать список из нескольких гильдий бывает полезно. Включать туда, туда надо, э, ну, как минимум, гильдии, которые и по названию хороши, и по концепции вам по душе, и могут потом хорошо в сюжет куда-то войти со щелчком. Если у вас это где-то есть, то потом это вставить, э, даже, возможно, в виде импровизации, будет весьма полезно. Вот недавно я нашел на бэкапах э, файл с таким вот э, списком черновым из Сальвеблюза, с файл 20-летней давности. Так что оттуда вот могу назвать, скажем, гильдию героев Герольдов и Глашатаев, которые там вот знают на зубок этикеты, местное дворянство. У них есть символ в виде пера на шляпе особой формы и э, с цветом, зависящим от положения в этой самой гильдии. И шедевром в этой гильдии, естественно, будет новый герб который будущий мастер дизайнит для какой-то благородной семьи. Семьи, получившей недавно новый статус, или разделившейся из-за браков, или еще почему-то запрашивающей изменения, которые должны быть вот одобрены со стороны этой гильдии герольдов и глашатов. Или там была еще гильдия судей в которую входят там адвокаты, нотариусы всех мастей, и у них уже вместо шедевра будет что-то больше напоминающее экзамен на знание законов. И правила самой гильдии в основном будут о том, кому можно и кому нельзя участвовать вот в арбитражной, в судебной работе, в зависимости от там, прошлых ошибок, от того, кем работают родственники и так далее. То есть взяточников в такой системе карает сама эта гильдия. Ну вот в тот момент, когда я это писал, мне показалось это более веселым. И, естественно, такая гильдия уже не может быть международной, как э, гильдия магов, или мультикультурной даже. У йотунов почти все проблемы у них решаются там вызовом и мордобоем. А человека-ящеры, они живут по строгому военному уставу. А в стране, где главным божеством является богиня красоты, комиссия независимых экспертов может засчитать дуэль недействительной, если у дамы, из-за которой дуэль это затевалась, внезапно вскакивает прыщик на носу. Вот как-то так. На этом пора мне закругляться. С вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся еще в комментариях. Пожалуйста, делитесь, какие у вас там гильдии хорошие получались. С удовольствием почитаю.